Кто стоит за энергоблокадой Крыма? Непризнанный меджелез крымско-татарского народа. В этом признался один из лидеров организации Мустафа Джиммилёв. Он разочарован, что ЛЭП Херсонской области ремонтируют чересчур быстро. Политик пожаловался пранкером в телефонной беседе. О том, что электричество мне еще понятно. Ну, вроде бы, там авария случилась. Хороший повод, я, скажем, ремонтировать несколько месяцев. Они такую прыть проявили. За два часа все отремонтировали. Украинский депутат полагал, что беседует с коллегой Антоном Гераченко и главой МВД Арсеном Аваковым, но обманулся и ненароком поведал о приватных разговорах с главой европейской дипломатии Федерико мегирини Джамилев уточнил, что в Брюсселе не хотят снимать санкции с Россией. Зарубежные партнеры уверены, кризис в Донбассе никогда не разрешится по сценарию, выгодному для ЕС. Вот так, что я не думаю, что Россия будет там соблюдать, по мере, как мы считаем, необходимым. Мы будем настаивать на Кстати, Укурэнерго восстановила одну из четырех линий электропередачи. Напомню, на прошлой неделе неизвестные подорвали опоры Херсонской области. В результате полуостров оказался обесточен. В регионе вели график верных отключений воды и света. Больницы подключили к автономным источникам энергии. Ну а теперь признание лидера Меджлиса Крымско-Татарского народа. Обсудим с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Красновым. Наши гости широко известны под прозвищами «Лексус» и «Вован-222». Алексей, Владимир, приветствую вас. Ну Не буду спрашивать, почему именно решили позвонить господину Джамилёву. И так, вся эта история у всех на устах. Вопрос, как долго э, ему звонили вообще и как быстро нашли его номер? На самом деле... Мы общались с вот этой всей компанией, их на протяжении примерно трех недель, потому что мы вышли на связь еще в начале ноября, вот, до вот этих всех событий, и якобы как раз мы ну, под псевдонимами антон геращенко и Арсена потому что мы любим использовать этих двух персонажей. Это легче всего пародировать, или вообще по телефону никто не воспринимает их голоса? И все и даже... знают просто, и поэтому как-то оперировать этими именами гораздо проще. То есть достаточно назвать уже и все. И да. люди начинают вести. Все знают, что Антон Геращенко там любит свой Facebook, всем пишет, влезает во все дела. Вот. Ну и Арсен Аваков, его коллега, собственно, его Геращенко его бывший советник, сейчас народный депутат, ну и, соответственно, друг. А Аваков, министр внутренних дел, поэтому может влиять на различные процессы, в том числе там и помогать оружием там, и прочими вещами. И мы вышли сначала на Мустафу Джемилева, позвонили как раз вот имени Антона геращенко и попросили скооперировать с теми кто осуществляет а, крымскую блокаду на месте то есть в, Херсон, в херсонской области вот а эти... Владимир вот вызвонили алексей вызвонил а вместе общем... а, вы одновременно даже от но, одного но, человека. периодически были даже конференции когда мы были втроем то есть наша жертва и вот как бы геращенко и аваков то есть такая вот на троих и мустафа Джамилев дал нам номер Ленура ислямова который является руководителем штаба и из инициаторов вот этой самой блокады. Да, мы можем, кстати, его вывести сейчас, показать, если вдруг кто забыл, как выглядит господин Ислямов, на плазме можем сейчас показать этого человека, который стоит как раз в окружении тех людей, которые блокируют э, перешег, разделяющий Украину и Крым. Кстати, в день, когда случилась блокада, Ислямов говорил, что его люди, скорее всего, не причастны, что это опять, ну. может быть, провокация Москвы. Как всегда, рука Кремля и туда дотянулась. Ну, дело в том, что уже возбудили уголовное дело э, по статье «Диверсия» в да, отношении того, происшествие, которое случилось в Херсонской области. Вот. Ну и, в общем-то, мы провели свое собственное расследование относительно этого и даже нашли исполнителей и организатора вот данного преступления. Мы вот. можем повторить, как бы вообще сказать, кто эти люди? Конечно. Ну, самое интересное, что еще до подрыва 11 ноября нам позвонил Ленур Ислямов и попросил узнать, что случилось с одним из его бойцов. Потому что он ехал как раз в Херсон к ним, и, как сказал Ислямов, не разгрузился там что-то, и застрял на одном из блокпостов при Азове, в Запорожской области. Вот. Дал телефон этого Энвера, так называемого. Мы позвонили этому Энверу, спросили, что случилось. Он сказал, вот я тут ездил. В Бердянск, и сейчас меня остановили на посту. У меня с собой 6 мин, если не ошибаюсь, и 2 РПГ. Вот. Мы дали, попросили, чтобы кто-то из офицеров, которые его задержали, взяли, взял трубку. Те тоже подтвердили, да, вот сейчас говорят ждем приезда его руководства, то есть, видимо, Исламова, там вот этой команды их, и они будут, у них будут документы, как раз какие-то разрешительные, они нам выслали уже копии, вот ждем оригинал. Вот. Разрешительные документы на провоз да, всего да, вот да, этого да, да. вооружения. Плюс полицейский еще спросил, а как же они будут вести дальше, ведь дальше тоже блокпосты до Крыма, вот, ну вопрос. И еще полицейский сказал, что он сказал якобы, вот этот Энвер сказал, я еду к своему другу в Паторию, везу эту. Туда. эту историю они придумали, а, скажем так, было вообще понятно на уровне того же МВД, что все-таки это была да. заранее спланированная провокация диверсия МВД, или нет? МВД это понимает, потому что мы связались вот после того, как... Э, Стало известно Да, мы связались с главой МВД Херсонской области, и он сказал нам, что действительно татары, эти уже крымские татары, ему уже, как бы, мягко говоря, надоели, потому что постоянно... Они задерживают простых граждан, у него там при блокаде спрашивают документы, хотя таких прав не имеют. И он сказал, что да, он в курсе то, того, что везли вот это оружие непосредственно в Херсонскую область. И, скорее всего, он понимает, что это они и подорвали. Вот. И как мы потом общались, в общем-то, с Слямом, я понял так, что... мы ну, поняли, что СБУ хочет это все списать на происки ФСБ. Ну, Любой сказал, непонятной ситуации, надо говорить, что это нам не... Сказал, Вы не волнуйтесь, мы ему позвонили уже через день после вот этого всего, после подрывов, и сказали: Ленур, ты знаешь, вот тебе надо твоего бойца вот этого НВ распрятать, потому что сейчас дело берет под контроль СБУ и могут докопаться до истины. Он сказал: Да, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы общаемся с первыми лицами, с вторыми. Да, СБУ, у СБУ будет версия, что это сделали российские диверсанты. Oh. Вот, а НВУ. Вера я спрячу, не вопрос. Скажите, у нас остается очень мало времени. Вообще было что-то неожиданное в разговоре? Или, в принципе, Например, называется, предугадывали ответы этих людей? По интерес, телефону? Очень интересное заявление. Он сказал, что посольство Литвы, Латвии, да? Латвия. В общем, финансирует полностью деятельность крымских татар, что они тратят на содержание 50 тысяч долларов в неделю, по-моему. Месяц, месяц, месяц, да. 2-3 тысячи долларов в день на содержание там где-то 500-600 человек, вот этих всех блокадников, так называемых. Ну и самое главное, исполнитель непосредственно вот этого преступления, это боец батальона Донбасс Кутия Инвер. 69-го года рождения. Про посольство очень интересная информация. Осталось только, наверное, дозвониться президенту Литвы Грибаускайта и спросить, да. ее, действительно ли ее посольство занимается подкупом крымских татар. Большое спасибо за этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях были всем известные пранкеры Алексей Столяров и Владимир Краснов. Мы обсуждали, кому выгодны энергоблокады Крыма и вообще кто за ней стоит.